Морские суперсухие поведут в бой беспилотники. Российские суперсухие смогут командовать беспилотниками. Морские истребители Су-30-2 получат возможность обмениваться информацией с дронами и даже управлять ими. Благодаря этому самолеты будут обнаруживать противника и атаковать его на расстоянии в сотни и тысячи километров. Первые четыре СУ-32 в 2022 году уже поступили на вооружение авиаполка Балтийского флота. Эксперты отмечают, что благодаря такому взаимодействию российский военно-морской флот радикально увеличит свои возможности. Дрон на связи. Для самолетов СУ-32 дорабатывается комплекс связи, который позволит двухместным истребителям контролировать крупные беспилотные летательные аппараты, Бла, включая С-70 Охотник рассказали "Известиям" источники в Министерстве обороны России. Аппаратура будет унифицирована состоящей на борту истребителей пятого поколения Су-57. По словам собеседников издания, работы в этом направлении уже ведутся. Ожидается, что суперсухие смогут не только получать информацию от беспилотников, но и управлять ими в бою. В конце января командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев сообщил, что первые четыре серийные Су-32 пополнили смешанный авиаполк в Калининградской области. Они перелетели с завода в Иркутске на аэродром постоянного базирования в российском Эксклаве. По оценкам военных, после замены ими бомбардировщиков Су-24 эффективность смешанного полка поднимется в полтора раза. Ранее о том, что су 30 при модернизации получит элементы объединенной системы связи и обмена данными. Оснот, от истребителя пятого поколения Су-57 заявлял начальник научно-технического центра НПП «Полет» Алексей Ратнер. Министерство обороны с первых полетов тяжелого реактивного Бла С-70 «Охотник» отрабатывает возможность его совместного применения с истребителями Су-57. Сообщалось, что для эффективного управления сразу четырьмя такими дронами разработают специальную двухместную версию самолета. Су-32 по-настоящему многоцейлевые машины и лучше других истребителей приспособлены для взаимодействия с беспилотниками, рассказал известием военный эксперт Владислав Шурыгин. Из-за своей двухместной компоновки они могут эффективно применять любые боеприпасы, включая высокоточные. Пока пилот управляет истребителем, Второй член экипажа может полностью сосредоточиться на применении оружия или взаимодействии с дроном. Понятно, что обычно он не будет самым им рулить. Здесь важнее иметь возможность напрямую получать с аппарата видеокартинку, координаты обнаруженных целей и отдавать ему базовые команды, указывать районы наблюдения. В составе ВМФ России есть крупные формирования беспилотных летательных аппаратов. Итак, на Северном флоте имеется развернут целый полк БЛА, который действует в интересах морских сил. На учениях они отрабатывают взаимодействие с ракетными кораблями, ведут для них воздушную разведку и ищут наземные цели. В Крыму, Калининграде и на Камчатке размещены батальоны и эскадрильи морской беспилотной авиации. В их составе — средние БЛА с большой продолжительностью полетов «Форпост» и легкие «Орлан-10». Они оказывают поддержку не только морской пехоте и береговым войскам, но и взаимодействуют с кораблями. На учениях отрабатывается корректировка ими артиллерийского огня и поиск морских целей для наведения ракет. Большинство экипажей и техники получили опыт в Сирийской Арабской Республике. У флотских истребителей будет несколько основных задач для дронов, пояснил Владислав Шурыгин. Беспилотники могут доразведывать наземные цели для нанесения по ним ударов самолетами и оценивать результаты поражения. Перспективные модели с мощными радарами станут также дополнительными глазами и ушами Су-32, позволяющими им контролировать обстановку на сотни километров вокруг. По мнению эксперта, лучше всего для взаимодействия с Су-30 подходят крупные и скоростные модели БЛА, способные и сами нести вооружение, такие как Альтиус и Охотник. Их использование позволит атаковать тяжелыми ракетами и бомбами хорошо защищенные объекты без риска для экипажа самолета, а также вести длительное патрулирование над морями и океанами. Ведутся эксперименты и по размещению дронов непосредственно на боевых кораблях. На фрегате Черноморского флота Адмирал Эссен успешно тестировали специальную быстроразворачивающуюся сеть, которая позволяет поймать разведывательный Бла-Орлан-10. Запускать его можно непосредственно с корабля с разборной катапульты. Некоторые модели новейших кораблей уже оснащены штатными дронами вертолетной схемы. Супер сухой. Многоцелевой Су-30-2 разработали на базе самого многочисленного типа истребителя новой постройки на вооружение России. Су-30 в составе ВКС и морской авиации насчитывается около 120 единиц таких самолетов. В морской авиации Су-30 выполняют как истребительные, так и ударные задачи. Кроме ракет класса «Воздух-воздух» они несут мощные противокорабельные Х-35, корректируемые и обычные бомбы. Их уже опробовали не только по учебным целям, но и в реальной боевой обстановке в Сирийской Арабской Республике. На учениях они не раз топили корабли-мишени. Разработчики отчитались, что при модернизации су 30 2 получили многоканальную аппаратуру связи и передачи данных оснот. Она позволяет в реальном времени обмениваться информацией с другими воздушными машинами, вертолетами и наземными пунктами управления, выдавать и принимать целеуказания, включаться в современные системы управления войсками. На истребителе усовершенствован бортовой радар и расширен набор умного вооружения. Кроме увеличения боевых возможностей, модернизированный Су-30 избавился от зависимости от импортных комплектующих. В нем заменили ряд систем зарубежного производства, в том числе, выпускавшихся на Украине. По данным компании «Вертолеты России», Ми-28 после модернизации тоже получил возможность принимать изображения с беспилотников и управлять ими. Его экипаж может автоматически взаимодействовать со средними дронами «Форпост» и «Корсар» а также управлять небольшими бла, в том числе дронами Камикадзе. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям,